И всем, короче, здорово, ребят, с вами я, Ванек, и это очередной видео-выпуск по Saints Row, sure, Row 3. Потом будет, короче, Minecraft, потом 5, будет, скорее всего, я могу вам сказать сто процентов, что будет, потом будет, я буду про свою жизнь говорить. А -а -а -а -а. Э -э вы уверены, что хотите выйти на рабочий стол? Да, нет, вроде как. Продолжить. И... ай ай ай ай ай ай ай ай Мы с вами ультра прошли. Мы с вами сейчас покупаем, скупаем весь город Стилуотер. Ага. Мы с вами сейчас скупаем всего весь город Стилуотер. Нужно мне... А, не, или стоп, или Стилпорт. Нет, Стил... Да, рыба-стиллотр этот город назвать. Мы сейчас купаем песть этот город. Профессор Генки сидит, никто не любит меня. Так, сейчас. Надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, Миссии, надо, надо, надо, надо, Весь, так, весь Steel Water надо нам э, скупить. Так, карта, это, это, хостель Одиссея у нас, завод Колледжо, сюда надо, сюда надо, сюда надо, Присно Родини. Так, сейчас, И интересный факт. Всю, ой, блин, вот реально, вот весь город надо нам скупить. Не, а хотя бы с этого района пока что начать, вот. Сюда, хостель Одиссея. Вот сюда. Вот прибежим или сюда. Нет, завод Колы Джо нам не нужен. Пока что хостель. Купим хостел Одиссея. Так. Чем. Во что я обычно играю? Я в Saints Row 3. Сейчас, честно говоря, гаражик. Эх. Ни в одну игру я так сильно не задротил, как. Influage. это новый тач, который у меня тут появились. Influencer Justice Criminal, это я, который сейчас я в себе новый в сборе ну мы, короче, с вами будем как всегда, на, наверное, на Temptress ездить на этой точили ага, Temptress. xc это смен станции, вы можете слушать радио, можете выбирать, так, ну Конечно же мы с вами, ребят, не будем слушать музыку, потому что за музыку АВ АП, за музыку АП, а за АП будет очень ототамни а как плохо. Ну вы, короче, знаете, что мне будет, если я музычку здесь из из этой игрушки будет, то авторское право будет здесь. Авторское право это очень не особо, как бы хорошо. Так, стоп, на Е, так, на Е надо, так, моя та, темп трест, так, сюда, и, и вот, так, а как это, так, стоп, а у меня сколько денег вообще, 19 тысяч баксов, так, ну, на Е за тысячу приобретаем хостел, это повесе, ага, и все и опять же бежим к нашему темтресту, Темтрасту, темп, тресту, темп, тресту, темп Моя точила. Так и дальше на табуляцию жмем миссии. А Олег ухо Ладно, пофиг. Будем пускать с Олегом это. А, не понял. Антиола понтребуется? Я не знаю, что понтребуется, но святым нужны ее знания, может, ну... Все же я Сигни, если не. why you вот. Так, стоп, так, а е надо выйти вот и вот так вот. А это здание на за образ подобия, это за Е, за тысяч Ага. Imagine дизайнер Designers. Дизайнерс. Образ подобия, короче, купили мы себе мастерскую. Так скажем, человеческую. Ой, а что я это э, практически наш район уже, ну, как бы, как бы, как бы, как бы. Да не как бы, это уже вроде бы как. Ну, о, завод Колы Джо сейчас. Посмотрим, что это. Или это не завод Колы Джо, а это вокзал может быть какой-то. Не, это вокзал, наверное, вот, ну, не знаю, короче. Ну, это может быть реально вокзал какой-то. Не, не, лучше с другой стороны подъедем, потому что я не хочу потом ТМ-ТРС искать, эту тачилу искать потом, я не хочу. Поэтому подъедем, пожалуй, с другой стороны с вами к этому заводу или вокзалу. Не, вот так вот и выйдем отсюда. И сейчас будет под контролем Сейнс, под контролем святых этот вокзал. Или это реальный завод? А, это электрица и свет? И сейчас весь электрица. все электрица и свет будет святых. Наша. Так, а стопа надо на Тап нам нажать, посмотреть. А, денег еще не пришло, ну на ваш банк счету сейчас нет средств. Вполне задание, проводить операции, приобретать магазины, прошу, чтобы с нашей увеличить по доход. Не, ну мы приобретаем с вами, как бы, собственность. Мы с вами приобретаем.. И заводы, мы с вами приобретаем. И фабрики, и все, что... Все, короче, мы с вами приобретаем. Так. О, ай, ай операция банда. Ну, не на самом деле операцию бан пока не проходим, потому что, ну... А вот это вот завод Колледжо или... Так, стоп, это завод или не завод? А вы тоже идите нафиг. На. х. Рен, я бы вас послал, но, конечно, не хочу я этого делать, потому что... Ну, ой, так, сейчас... А, нет, Саш, срез. Так, а сколько это стоит? Так, у меня 3000. А это стоит 8000. Ну, старый литейный завод. Короче, это старый стали литейный завод из бэтмен архам Уордженс. Или Бэтмена архам Сити, или бэтмен Архэм или, короче, из Бэтмена... Batman... Если это, короче, завод с Бетона, то я его сто процентов как-нибудь куплю. Я вот реально вам говорю. Старый литейный завод. Как-нибудь куплю его. Как-нибудь куплю его, я дам. Как-нибудь куплю этот старый литейный завод. Старый старый литейный завод. Ай, ай. Я очень сильно честно говоря обожаю эту игру но не потому что я какой-то может быть дебил хотя может и поэтому но я очень сильно люблю ездить на машинах а в майнкрафте если я все правильно помню не путаю ничего то в майнкрафте есть на машинах нельзя это очень огромен такое упущение да тут можно и правила нарушать из чего если хотите если хотите то тут можно короче все что угодно делать Правила нарушать факи показывать и это все что мне надо так так та та та та та так тут виолда винтер так стопа у нас есть вроде бы на этом на этом на этом а о а тут а блин ёшкин кошкин упа па па па па па па па какие сети нифига себе я яси тысячу раз какие красивые сетитинки а а не помню что надо будет сейчас делать Ай, а мне нужно с очистить от грязи от всякой а отряд кабан ну, да тоже ай ай ай ай ай ай Лазер really? Лазерные пушки, серьезно? ой, ой, ой, ой, и всем! Да мы ой, ай! кто это такие. А это отряд Кабан, ага. И у них база в, ти в центре Тихого океана. Сто процентов верю, что это Тихий океан. Ну или Индийский, или Атлантический. Или вообще... Okay, worse. Worse. Это плохо, очень плохо. Хэйдшот, хэйдшот Так, на Се Не, не, на Се танцевать, ага Вы окружены, бежать вам некуда как девчонка ага, а я и есть девчонка ведь реально а ладно извиняюсь ребят сейчас ненадолго прервемся Ребята, возвращаемся, короче, к записи видеоролика этого по Science Road 3. На эскейп на 2 назад. Так. Это кабан. Эликоптер где? Где, Олеж? А, вот здесь. Ой, Олеж, спасибо че бы я без себя вделал? Олеж, сори oh, скоро ты там готов будешь? Да, еще немножко. Выживи так. Я я надел? Говорят же ведь, что. Ой, Олег Сори. Ну чё же СВВП? Так, а где СВВП? Это а тут вот. Нет, вот против FCTP, драться, сражаться, это как бы, как мне кажется, лично мне кажется, что бессмысленно. Потому что, ну, ай, блин, блин, блин, Анигилятор. О, а, да, точно. У меня же есть анигилятор... один последний патрончик оставался. Ой! Один последний патрончик. Надо было бы повторить миссию с контрольной точки. Ага. Ладно, так. Okay, is is Это плохо, очень плохо. Без солдат. Он. Олег, спасибо. что я тебя держу. А твои друзья, видимо, за тебя не особо любят сражаться. Не особо сражаться, короче, хотят. Хорошо, друг. О, Олег, Олег, Олег. О... Олежа. Зажимаю Е, возражаю братка возвращаю олега в жизнь вел как там насчет лифта скоро будет готова так стоп Убей снайперов на крыше Выживите Противников из отряда кабан Из кабанов Не, реально все сцены выглядят, ну как будто бы снимали реально актеры специальные актеры для именно для этой игрушки. Вот реально выглядят все сцены ну, кинематографично. И даже на выживать. Немножко. Ну, Скажите СВВП. В небе. 6 ⁇ давай быстрее это же обычная операция улежа улежа Я... это нормально виола ну давай повысь Все, снова работает. Олежа, я, я должен подождать немножко Лего здесь. Вернись, перейдите в штаб-квартиру святых. Это твой мастерский план? Осарус а Тэпплу, видимо, очень сильно понравилось то, что мы святые, его его народ разваливаем. Поэтому, ну, и, собственно, он тут и начал эту войну против святых. Против бан всяких там. Ой. Oh, Давай садись в машину копов. На все, чтобы не мешать. Не-не-не-не-не. Вот, вот так надо. Наверное. Давай! Давай, давай, давай, давай! Едем, едем в соседнее село мы на дискотеку! Едем, едем в гаражок на в папину победу! Едем, едем в соседнее село на дискотеку! А до деревни той далеко, куда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты, И как-нибудь объехать все посты. Но я же знаю, ждешь меня, ждешь ты, Пускай всю ночь ору за окном коты, Абанабы нару тебе цветы. Мы едем, едем в соседнее село. ла ла ла ла ла ла ла-ла-ла-ла-ла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 ну я же знаю, что, что, что, что? Пускай всю ночь орут за окном коты Оба бы нарву тебе цветы. Мы едем, едем, соседние село. Скоро вернемся. Надеюсь. Я надеюсь. Нарву тебе цветы. Мы едем, едем. соседние село. Бам, ба ба ба бэ, бам бэм Бэм-бе-бе-бэм. Бэм-бе-бе-бе-бэм. Бэ, бэ, бэ, бэ. Б-б-б-б-б-б-б-б. б б б А, это. Не, не, вот эта вот миссия будет, которая я. Я. которую я лично, я думаю, что будет с вот этим вот связано. Эта миссия будет именно в четвертой части. Банабэ, нарву тебя, цветы. Едем, едем, соседний село. Ой, вот. Выходим, выбегаем. Бежим, Виола! Виола, Виола, Виола, бежим, Бежим, бежим, бежим! Все нормально! Прошло! Ну, вроде как, короче! Мой командир специальной Сколько долго будет акпация с упорта? Это не акпация, это такая мера предосторожности. Что, Что будет это не не ответ. Субтитры создавал you Групповуха пройдена на Enter продолжит 8800 Автор тит 14 плюс 5 Браток Виолы Номер Виолы есть в мобильнике и телефона вашего Я... Как я... Ребят, если вам понравилось, короче, как я пою, и мы едем, едем в соседнее село на дискотеку, то вы, пожалуйста, ребята, не забывайте, что лайки, они стали серыми. И нажмите на это, пожалуйста, на серую кнопку подписаться, потому что вам уже понравилось. Я ради кого стараюсь? Я что, ради тебя стараюсь, что ли? Не, я ради вас стараюсь. Так, тап. Миссии. О, приманка для конвоя, так. Поменять КАБАНА НАДО А интересно, уже Кинзи есть? Ребят, мы должны выдвигаться Ну мы в шахом-то так, так начали играть Чёрт, кто и так заиграть? играет? Здесь небезопасно. Здесь небезопасно. Ребята, расчистите это место, и мы переезжаем. Здесь небезопасно. Эх, прощай место нашей жизни. Это... Ну ладно, ч ⁇ Алис. Как идёт атака? Медленно. Чувак, это круто. Это круто. Это холодно. И... А! Стоп! Сюда надо? Как? Так, сейчас Обс обстакановку разведаем. Так. Самое главное, чтобы она не перегревалась, потому что, если она перегреется, то это будет очень плохо. Another Another oh. Да блин! Uh. Угоните СВВП. Задание у меня такая, задача. Угнать ваше СВВП. Кинзи, ты нам нужна. Ладно, берем. В конце, когда мы эту задание с кабаном пройдем, у нас будет выбор. Стреляйте в своего, давайте, ребят. Really. <anoordial noise> на I На shift. на базу. Ай, блин, видео Ребят, извиняюсь, у меня мышка упала немножко, так скажем... Потому что я записываю не на своем обычном месте, потому что оно занято. На F. А, не, направо накапливаться, направо потом. Там не база, потому что я знаю, что у них база на корабле каком-то. На F сейчас, надо будет нажать на F, на F. Эх, ну мы первым делом полетели на ту штуку, которую... Мы-то с вами, ребят, знаем, что у них база в этом, в океане, в, в море, короче. Но ну, а они-то святые про это пока ж не знают, что где у них база. Мы с вами, ребят, знаем, что она в море. Привлеките внимание отряда кабан. попытались, ага приманка для конвой повторить миссию знать с, на... с контрольная точка потому что я знаю что я что-то сделал не так на а не я кажется понял надо было ниже на том месте опуститься ну и все надо было опуститься ниже на том месте где я это ну будет видимо с самого начала миссия потому что ну сам... А, не знаю. На F ищи ка На F Я тут пока же взрываю пирс, спасибо. Я так, честно говоря, рад сейчас, что ты у нас в команде, ага. Здесь такой пирс, как пирс, как пирс. Мы ну и подверглись атаке. Это хорошее было хорошее времяпрепровождение, да? Согласен. Так на F надо. Стролл, Стилпорт. Стилпорт или Стилвот? Помогите командую. Я только <сéré> разыгрался. <сéré <сéré> ну ладно, что, ребят. Нет. Конвой помочь. Наш первый, спирт. спирт. Уничтожьте их машины. На... Yes. На... Никто не смеет бедокур тут сильнее чем я, блин. Я один единственный тут бедокур, блин. Так, не, надо на эс, или на ф надо. Не, надо на танк. Надо чтобы он был там. Что случилось? Ракета сама наводочкой, сама Что случилось у вас? Работа над этим, Сайрус. Right. Хорошо. Хорошая работа. Продолжаем ехать. моим да я так А я продолжаю дальше свое задание а, я, так. мы же знаем ребят что она миссия это о ранг повысился Найдите базу отряда кабан так. Ты им убейте эти святы. На Э. Так. А не на. Стоп, надо на Э. Нож не на на W. А не вспомнил точно как садиться надо на control маленечко вспомнил как я со второй части не помню как садиться Первая часть не помню, как садиться. Не, ну сейчас, ладно, вспомним, благо, что на контр надо зажать и сесть. И снизу что? Снизу еще. Самоводочка, самоводочка, самонаведение, самонаведение. Так. Троим бы понравилось это. Они как будто бы, вот, реально, создатели, как будто бы, не, не нравится им эта игра, эта серия, эта, значит, серия игр, и как будто бы они, ну, эту серию стыдятся. Не, ну, что было, как будто было, я согласен, тут могу сказать, что было круто, несмотря ни на что, но было круто. да да да да шил, шил, шил, Ну шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, шил, я же... Где контрольную точку у них я знаю тоже. Я практически всю ее прошел уже эту миссию при мангле конвоя. Как бы. Помогите конвою. Надо было на шею сжать, когда я... Тем тихо есть? Спасибо. Хорошо, да. Получим дальше Машина отряд кабана убийца возхи. Это прикольно. Не, я немножко еще поднимусь наверх, потому что ну, нужно, чтобы они меня не заметили. Точнее. Найдите базу отряд команды. Один в воздухе. Одно убийство в воздухе и одно подорвать. Где? А, я... я тоже я же забыл, я же не вижу. Я же в поднимаюсь. А, тут один. Тут вышел капрядный. захват цели цель зафиксированным вот именно. вот так вот как машина отряд кабан так на control надо на контрол ушать Все, Со мной сейчас никто не расправится. Так, а стоп, а где? где? Где? Где? Я не вижу. А, вон где они. Найдите базу отряда каван. Не, ну мы же с вами знаем, что где а. Где их база находится. Мы сам с вами прекрасно это знаем. Мы с вами прекрасно знаем, что она где-то на лайнере, ага. Все, сбили. Машину отряда Кабан сбили. А -а -а -а. Не вижу ни сюда. И чё? Находятся танки. Танки надо сбивать. Я все же самолеты. Сижить с вашим командиром. То есть со мной. Ай! Снизу. Кто-то. Ага. Снизу, наверное. Ай! Висосводство. Один максимальный. Так. Три, два, раз Это ж город, блин. Это ж город. Ай блин Свой. Все. Control, control, control, control, control, control, control, control. Мы хотим просто спокойно пожить, ребят. Лично как не знаю как вы, но я хочу лишь спокойно тут пожить. кошкин когда же она приманка для конвоя не пройдена вы повторить контроль точки ага короче эта миссия называется как вы наверно уже поняли приманка для конвоя и я и именно это самая сложная верная миссия во всей сайт род ну мне так кажется не знаю ну Ну не знаю, ну мне так кажется, ребят. Мне так. У... В толк. В ТОЛ. Ну мне как минимум. Как минимум мне это кажется, что это самая трудная миссия в этой. во всей этой игре. Не знаю, может быть и не самая трудная миссия, но она и такой вроде не является, как, вроде как, но Лоуренс К. Я убью всех, кто станет на моем пути. Едем дальше. Прям как наш, блин прям как наш самовлюбленный правитель представитель представитель нашей власти you know. ну сам понимать короче я чё последнее время только имею в виду. не пройдено я уничтожил сам конвой наш ну и чем короче ай, ай, ай, ай. ребятки продолжаем мы ну этой миссии очень сложная и очень трудная ну, прикольно, прикольная, как бы, ну, очень сложная, очень трудная, но все же прикольная, да, она какая никакая, как-никак она, ну, прикольная, да, и тем более важная миссия для святых, для Сейнс да, и вообще для всей третьей части. Он на F3 <свист> Ну и так тут надо на F. Нажать. Немножко выше поднялся так. какого-то интересно, я, извините меня, конечно, матом, за то, что буду говорить матом, но с какого-то интересно, извините меня, конечно, ребят, все, кто не любит, когда я матерюсь, но с какого-то интересно такого, такого раз, такого перепугу, президент вдруг стал бороться с бандами, я знаю, что банда 90% населения Силпорта, то есть этого города, а? такого раз такого, блин какого такого раз такого она собралась бороться с бандами знаю что это 50 процент населения всего этого порта, всего этого города а, блин. я не могу сосредоточиться ну. Бой лидер, что вы делаете? Сил практически вот 90% населения это банды, группировки, как мне кажется... Контрол немножко на кон тро <звук> я. Ай, блин, ну ёшкин-кошкин, я опять... Приманка конвой не пройдена, ага. Я опять эту контрольную точку сам в начал, наверное, так? Или когда я уже взорвал, там контрольная точка. Нет, сам начал так Итап. Итап. нет деньги же пришли не магазин можно здоровье э, улучшение здоровья за 12 тысяч следующий за 18 тысяч за 18 тысяч А ведь реально четвертое это прямое продолжение третьей семь Продолжать своими заданиями. с вами случилось Пришайте мне, пожалуйста, ребятки. А финал, так, финал будет. Финал, самый главный, финал этой игрухи, он будет вообще непредсказуемый, нифига. Ёп! У меня мышка не работает, ребятки, она отключилась. -ся. Ладно, ладно, работает. Ну я как бы не могу ей управлять в полной мере, потому что ну, она реально сейчас отключилась и по ходу, по ходу дела она реально отключилась. -ся. Видео-блоги на ютубе, это такое дело, ребят. Вы не успеете обернуться, как они уже захватят вас головой. Игровые, тем более. Я сейчас смысл про себя говорю, не про вас, а про себя говорю. Я, Так как я очень сильно люблю играть в игры различного жанра, и Saints Row тоже не них входит. Где... Машина Отряд Кабан, убийца Восхи. Видите, машина Отряд Кабан. Как бы, ребят, Saints Row, а Saints Row это игра про святых. Как мне кажется. На F надо, ставить. На F надо. А сейчас позже, чем в тот раз было, ага. Дверьсь до Олега. Сейчас иду, Олежа. Хотя бы не брейна, и все Ну спасибо, что. Не до Брейна. А до простого нашего Олежу. <звы> не вижу я. Сколько у этой тачки здоровья, честно говоря. Пока я разрушаю популярность кабана, вы можете подписаться на меня. Во всех моих социальных группах. Во всех моих социальных сетях, точнее. У меня есть и телеграм, у меня есть и ВК, у меня есть... И... Тут... Посмотри, кстати... Эх... Короче, эту миссию пройдем, потом я попрощаюсь со всеми вами, ага? Стилпорт. А вот и я. Да, кстати, этот город называется Стилпорт. Олег Артемыч. О, вс ⁇ По-моему. когда-либо шутил, а вот и самолет отряда кабан. Знаю, видел. Какой там локейтед? облаков, блин, поднялся на Это самолеты отряд кабан. Поднялся выше облаков, короче. Может, мы называемся святыне ну что ж, самолет наблюдения так он весь Тилпорт не изгодно что пространство блин Все уничтожили самолет. Сейчас он разобьется и тут будут толпучки зомби. Я помню эту миссию. Я проходил ее не на записи, но несколько лет назад. Это Джош Билл. На ТВ я играю на но... короче, сериал про. Ну, сейчас мы. С помощью кабана восстанавливаем город привет вы хотите быть реальным героем станьте кабаном сейчас как я Надлей. кабан нуждается в вас Safety, То есть Джордж Бюрк этот эм, приманки для конвоя пройден на пробел пропускать 11 тысяч. 16 уровней авторитета и машина СВАПП, СВВП отряд Кабан доступна. Теперь эта машина является машина святых. Все. Блин. Так у нас что было с <смех> ВВП всю эту игру, блядь? Способности. Дурная слава, декеры. Лучидоры. Полиция. Ово. Уровень дурной славы отношений полиции снижается несколько быстрее. Да. Я вот это вот надо прокачать. Потому что я знаю, что. На эскип назад надо, на здоровье не... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. Стоп, у нас так. У нас сколько... Эм, Ультер, М, эм, Сенс в тол... Э, вот Сенс в тол, похож на Кабана. Сенным ведьма. И вот это вот... Вот это похоже очень сильно вот это вот. Не знаю, мне... Ну ладно, дам покинуть гараж, чё... Не, я не, я поменяю сейчас одежду, я хочу ее поменять, кстати, как разки. Таблетки. Новое задание, возвращение ночного клинка, жизнь с Килбейном, Кипуфламе, такой женьки. Так, стоп, по часовой доход пришел. М -м -м -м -м -м -м -м. Я немножко покатаюсь по городу, куплю себе бизнес, еще один хочу. Torch Tempress, Westbury, Infuego, Infuego Justice, Criminal. Это Angry Tiger, Sexy Kitten, Set Panda. Какая она грустная, она веселая мне. Sexy Kitten, это сексуальная кошка. Если что, Angry Tiger, это злой тигр, Criminal, Justice, Infuego. Вестбури. Темтрест. Торч. Я лучше возьму торч. Забрать. Я сейчас. И не, не, не, не, не, не, не. не. Я поеду, прокачаюсь все же. Куплю то здание, которое я хотел купить. еще. даже... Вот этот вот дом хочу купить тебе. И вот завод Колы Джо, вот. Вот это вот. Им интересно, это не Джо Барбара, интересно завод Колы этот завод кола построил я хочу себе денег побольше сколотить состояние угу. состояние хочу тебе сколотить кстати по Saints Row 3 реально будет стрим скоро так что вы ждите не пропустите не в профукать не профукайте не профукайте же ведь а не ну по Saints Row 3 реально будет стрим через несколько месяцев за 10, а у меня так, стоп... Так, десяточка, а у меня 29. Ну, берем, берем. 9 тысяч останется. 19 тысяч точнее. Завод Кол Джо теперь является вашим местом. Вы можете там... И мой авторитет расширяется. Так, та-та-та-та-та-та-та, так, так, так, так, А так, так, так, так, так, так, так, сфот со с тобой хочет, а это наркотрафик. Так, на тап. Так, миссии 19. Возвращение ночного клинка, жизнь, скилбэн, киберплан. Короче, мы пока что по пирс пойдм. Отправляйтесь в комиксовый магазин. Пирс, Ну, я был рядом, поэтому. Чё бы не заглянуть на миссию? Тем более, миссия же рядом. Виол нам очень сильно помогла. А я играю без... не без лица, поэтому... Пирс читает. Я могу чем-нибудь тебя раз... развеселить. Не всегда же с вами ребятами делать. Нет, тем более я с второй части. Пирс тут. Да. Реально выгляжу, как шнёх. Нордберг. Идите к П.Р. центру Если Джош Берг это... Мог миллиметраж 3 4 5 6 эм, так Си я хочу седьмой миллиметраж ну ладно встречная полоса 100 не если тут нарушать правила так по мелочи то ты то ты получишь авторитет а авторитет это очень хорошо в этой игрушке потому что ну 300 415 пятьсот эм, пол тысячи короче ай блин кошки немножко так скажем врезался дважды в меня Эх. если мы с вами ребята убиваем ну, какого-нибудь там плохого скажем так допустим человека в сенсору третьем или во втором или в четвертом или в, да или в четвертом или в третьем или во втором то We don't want these guys any так пиар-центр эти ребят с оружием не привлекаем к себе лишь внимание да-да, проходите. Поверю, like this, right nudge, <связь> не поверю, что это Не привлеките никакого внимания. Ну иди, давай. Пьела. Ешь, там кошки. Сходить, Джоша Беха. Ты похож на мир. Серьезно? Пошли отсюда. Он немножко присел, прилёг. Я пер... просто переносим Найтблэйда из Ему привычной Это Я NightBlay Ты чё, ты? Ты не помнишь меня, что ли? Лучше, короче, с моего. С моей винтовки, с моего. Ай! Автомата лучше, да А я дурак взял, блин Ладно, в контрольной точке это где контроль? А, тут. Найдите Джорша Бирка, One Blade этого его. Я nice, насмотрелся. Ну, Нет, не эту, а вот эту. У вас фанаты? Все нормально? Да, что За, вам на... За вами фанатки ходят, блин. Господин Бир. Ну, что, побуду. Виола. Спасибо, Виола. Какого-то, интересно, пуг-пуг-перпугу, мне Виола сейчас стала как сеструха. <реклама> Это вы? Оу! <реклама> oh. <реклама> вы? <реклама> <реклама> не, ну Виол... Виола мне племянница, моя родная племянница, блин, Виола. Климова, она мне реально племянница. Она мне не сеструха, она мне просто племянница. Оставят меня. Это как у Зиндика, блин! Это как у Зиндика, помните? Те сраные эти... Те, ну... Как его там зовут, я не знаю. То сколько они тебе заплатили, Бир, что ты их рекламируешь, а? Я вот хочу знать, сколько они Бир, Джону Бирку заплатили, что он их рекламирует? Йола, я немножко сюда пришел, потому что... Все, спускаемся. Охладить не оружие надо было. Извиняюсь, ребят. За мой такую жаргу, ну. Охладиться надо было оружием. Ай, тут больно. Ай! Сначала направо смотрим, потом налево смотрим. Так, повторить... Контрольные точки, это... Это контрольная точка. Новая. Сначала надо будет посмотреть направо. Вот мы прямо. Жож, ёлки-палки, блин. Ай, блин. черт. Получение ночного клинка. Ну ладно, пройти с контрольной точки опять же, блин. Влит, oh, no. like ah! ah! входим. Ясно, что Джош Бирк не узнал человека, с которым он... Выиграл свой бой. Мне нужно быть твоей тёщей, но кот после этого. Так, да блин. Я жах, что не могу этого сделать. Прикол меня.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 короче если я выживу с этой я буду качать урон извиняюсь себя спасибо наверное кто-то из вас прошла мне здоровье сейчас а я не услышал потому что я записываю в полном, одиночестве. В полном гордом одиночестве один в поле не воин Щет. Слышу такую поговорку? А, конечно, да, ты же ее не слышишь. Я же сочиняю поговорку. Все, спускаемся вниз. Двигайте к машине, быстро. Эту. Затолкайте Джоша в машину. Садись, Берг. Что не Мы да? Пирс, мы едем опять, едем, едем в соседнее село, ну сейчас не на дискотеку, мы едем домой. Ладно, короче, я буду петь, едем, едем. Когда мы едем, каждую серию. Когда мы едем, я буду петь, едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село. На дискотеку. Едем-едем с горжа папину победу, едем-едем в соседнее село на дискотеку, э, на дискотеку, а до деревни то далеко, туда добраться будет нелегко. Кто же переехай посты? И как-нибудь объехать все мосты. Но я же знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай всю ночь орут за окном коты. На нару нарву тебе цветы. Мы едем ей. Да я заебался. то раз, когда еду. И класс развлекать, честно говоря, задолбался. Так. Паравертела. Мгм. Познёмся. Это бир, What? пропал бир. Чё? Найдите его, sure гады! We'll я сейчас, Я вернусь. Возвращение ночного клинка. пройдено на Enter продолжить. Денег десять 11 тык семнадцатый уровень костюм кардиналь кардинальский прикид есть и наверное даже монашка та которая ну кардинальский прикид и наверное ночная монашка которую у нас уже была на самом то деле я как я помню мы этим едем в соседние на на на на на на на так, урон, братки. Урон надо качать. Надо качать урон от пуль. Получаешь на 20%. Ага. И вот, э, и на энтерпродошный скип назад. И братков надо еще прокачать. Банда увеличение здоровья. 10%. Ага. И все. Тысяча остается. Тысяча мне. Задание. Наркотрафик. Крепости. Эм, ну, все, все вроде бы. Все. Да, Сейчас есть, эм, так что вы чё бы, чё бы, чё бы взять, чё бы сделать, чё бы, чё бы, чё бы, чё бы. Вы... Не, ну я знаю, что есть новое задание доступно на табуляцию надо нажать, но я не хочу пока что его выполнять, потому что у меня есть задание по собственное, так, не, не, не, не, не, не, не, не, не. я должен получить чуть-чуть деньги, потому что ну, и 18 тысяч того. Сейчас можно что-нибудь делать, так, что-нибудь купить, надо так. Это М э, на протаж при сороднине, это ПКМ. Так, тут сколько? Два процента? Пять тысяч? Ого, не вот вот это вот купим для начала. Вот это вот. Только через Пентхаус, ясно? Ясно. Только через Пентхаус готова можно так сделать. Или нет? Я хочу себе машину заказать, взять, точнее, хочу. Ага. Не, ну я хочу себе машину взять. Или можно будет вертолет, самолет или арабайк. Гардеру, гараж. Я в гаражке живу, ура! Я в гаражке живу, ура! Святой танк, msn э, броневик, э, Nightblade, блоди, Bloody, канонс генки монопульта торч темп трес, это все которые в сборе пока что у меня есть инфуэгу джазис криминал а я криминал агре тайгер секс и сет панда меня лучше на моем тор так т торч да тор... на торче покатаюсь потому что ну... мне нужно кое-что купить А то я потом забуду, опять же, замотаюсь с этими миссиями, блин. И забуду это купить. А я же ведь должен купить что-нибудь. О, байк. Так, ну, Извините, торт свой немножко попортить пришлось. Так, не, ну тут что-то надо, поэтому... У меня прав нету, а чего хотели, ребят, от того человеку, которого даже прав своих нету, блин. Нет, даже не своих, а чужих даже. Да у меня вообще никаких прав нету, честно говоря, так как сюда так я должен приехать. Ладно, ладно, ладно, ладно. Ай, блин. где она? Безрассудным своим вождением я у одного парня тут и э, вытряс денег немножко. Пускай 200 долларов, но все же. Во Френдли Фарк, кстати, надо будет заехать как-то позже. Так, тут... Ч ⁇ тут операция банды? Какой? Только... А, -а, -а да, так. так. Мою тачку не смейте кабанидзе, блин, забирать. Это моя тачка. Это моя машина, понятно? Аспан. Ай, блять! ты вы ч твои мать делаете, блин? А мне дайте кабанов, на... Ай! ай ай ай ай ай ай ай Ай, ай, ай, ай, ой ой ой ой ой ой ой ой ой ай, ай, бегу немножко, вас, блин, ну Плохой головорец Килбейн, плохой! Плохой! Плохой! Пля, пля, пля... Пляхой! Пляхой! Пляхой головорец Килбейня! Вы что не понимаете, что я будущий ваш президент, блин? В четвертой части буду. Четвертая часть реально будет, э, я буду президентом в четвертой части. Если кто-то не смотрел Saint's Row 4, то посмотрите обязательно. Подсказка, правда не будет никакой. Вы убиты, когда с вас взимает плат за жаление. с кабаном. как там Шанди? Так, стоп, Мне денег не пришло нифига. И к а карта у меня. Мне сюда бежать! get me out of here he's proposed to me six times Shandy, this will all be over soon trust me then can I kill him please god tell me I can kill him. we'll see put Pierce back on before you go yeah, boss? heard anything else tag? oh shit, almost they still think we're here at the old crib. Oh, Правда, без моих ногорезов торч не имеет никого в смысле. Извиняюсь, ребятки. У меня сейчас что-то в голове там гудит. В левом ухе стреляет, зенит. Стреляет левомухи. Брось пушку, я не сбегу. Yeah, да, я поняла. Маги. That... Какая то связь? Че? Связь Шаунди. Да, Шаунди. наш так перст. Да позвоню. Да они дадут тут когдают тайкрань. Чего они? Ладно, пора разнести кабана кабанонафика в пух прах. Стоп, а где Кинзи? Оу, оу, женщина танцует, блин, так как я в четвертой части танцевала. Да. Ай, блядь. это смешно. Оу, ну еще с Кинзи не встретили, поэтому третья часть только началась. Нет, точнее встретили уже, освободили ее, но Кинзи нам ни разу не пом. Ни разу мы ее миссии не брали, поэтому третья часть, да, только началась. Для меня это только начало, когда нет Кинзи. там, когда нет ее. Это только начало, короче, этой третьей части. <связывая> <связывая> Блин, я по встречке еду, вы мне мешаете. Я себе авторитет набиваю, и того у меня уже 17 уровень авторитета. Сожгите растяжки отряда кабан. Растяжки? Как? А тогда как я их увижу, если они растяжки мне? Так, как я их увижу? Я эти растяжки, как я их увижу? Написано сверху. Знаете, сверху. Буду тут искать растяжки эти. Или они где тут. Пока с вами проходим по основным, по основным заданиям, а потом будем опять же проходить по второспенным. То есть, у, то есть, смотрите, ребят, у Кизи было не основное задание, у нее было второспенное задание. И у... Так, стоп. Я, ч, опять все это не то сделал, блин. Опять не туда пошёл. Или они, стоп, или они где? Так, стоп, какие растяжки? А, они перед зданием! Так могли просто сказать. Растяжки перед зданием. Не надо ничего писать. Просто надо было бы написать. Убейте членов кабана, членов культом кабана. Если они не перед зданием эти ваши растяжки, то я просто... Выход в запретную зону, так. Садись, ложись. Так, сопыли не. не тут-то а они. А где-то да они-то. Да где эти растяжки, ешкин кошкин? Вы планировали драться со мной? Со мной драться! Просто стоим и отстреливаем кабанчиков. Кабанчиков! Кабанчиков! Кабанчиков! Кабанидзе! Эй, я не люблю это кабанчиков. Так, стоп. Где эти растяжки? Кабана? Если они где-то сверху, то я буду... Если просто не загрузился, то я буду очень сильно, короче, не знаю, что делать. Ну, плакать как бы не сказал бы, не буду я. Ну, не загрузился, не загрузился, ну, что за фигня будет. Супер коп, что ли? Ребят, я ненадолго выйду, хорошо, и давайте, давайте, давайте, давайте, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях, Saints Row засет, пока-пока. А пока я разоберусь, где это, их растяжки, давайте, короче, ребята, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях, уже час проходит, блин, ну пока.